Добрый день дорогие друзья и снова с вами я Куликова Анастасия Сегодня мы с вами сделаем прописку голубого пятилистника в жестовской росписи Итак, мы уже набрали синюю краску на бельчу кисть и начинаем делать тенежку Мы плавными мазками, очень легкими, воздушными растушевываем краску по цветку Делая одну сторону светлой, а другую более темной Бурдона, сделаем зелень, ранее я ее не сделала. Следующий этап называется прокладка. Итак, мы набрали уже более светлый оттенок синего, голубоватый. И высветляем, начиная с переднего лепестка и потихоньку уходя в тень. Обязательно крутим подносик, чтобы мазок шел на вас. Аккуратненько растушевываем и бутоны. Крутим кисточку. Высветляем наши листья, чашелистники. Следующий этап называется бликовка. Мы забликовываем самые передние светлые оттенки, лепестки. И показываем блик на бутонах одним мазком. Поменяли кисть и делаем серединки. Как бы сделали звездочку и точечки. очерчиваем края с теневой стороны на бутоне и на цветке. На листьях. Этот этап называется чертежка. И точками показываем пыльцу. Обратите внимание, поменяла оттенок, поэтому пыльцу показала позже. Вот цветок заиграл, стал более волшебным, интересным. Спасибо за внимание. С вами была куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на сайт куликова.про. До новых встреч.